26 мая в здании Татмедиа состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему шестому международному форуму по педагогическому образованию ИФТ-2020. Спикерами от Казанского федерального университета выступили проректор по образовательной части Дмитрий Таюрский и директор Института психологии и образования Айдар Калимулин. Организатором традиционно выступает Казанский федеральный университет, однако в этот раз формат форума изменится. Впервые за 6 лет он пройдет в режиме онлайн. Этот форум проводится уже шестой раз в институте, организует Институт психологии и образования КФУ. И, как всегда, этот форум должен пройти на высоком уровне. Он стал традиционным для Казанского федерального университета и традиционным для всех представителей сферы образования и психологии во всем мире. В форуме примут участие более 800 отечественных и зарубежных ученых. Основными темами обсуждений, как заявили спикеры, станут вопрос организации дистанционного обучения, как оно проходит сейчас и что будет с ним дальше. И вот стоит вопрос, как научить нынешнее и будущее поколение учителей к работе в дистанционном форуме, быть готовыми реагировать на такие условия. И вот как раз-таки этой цели посвящен наш шестой международный форум, львиная доля докладов которого порядка 60% посвящена цифровизации. Сами же выступления будут проходить дистанционно, онлайн. Эксперты со своих компьютеров будут читать лекции, принимать участие в совещаниях и вести открытый стол. Казанский федеральный университет прошел тщательную подготовку для того, чтобы форум прошел успешно. Во-первых, виртуальные ключевые доклады виде пленарных лекций, если по-старому говорить. Это и круглые столы, это и серия международных онлайн-симпозиумов. Это заседание исследовательских групп для творческой проектной работы. Это и постерные презентации, презентации докладов, которые раньше вывешивались на постерах, а сегодня они будут просто выставляться на экране в определенной последовательности. Так что много интересного нас ожидает в этой работе. Очень важными организационными вопросами стали учет часовых поясов и преодоление языкового барьера. По словам спикера, принимающая сторона сделает все, чтобы каждому участнику было удобно участвовать в форуме. Подавляющее число выступлений все-таки будет сделано на русском языке. Те секции, которые, э, будут, э, где э, спикеры докладчики будут выступать на английском языке, в программе отмечены специальным знаком, да, это, допустим, там, флаг Британии или что-то другое, и э, эти секции будут обеспечены синхронным переводом, э, который организуют сотрудники преподавателей нашего университета. В заключении директор института добавил, что в этом году организаторы форума подготовили небольшой эксперимент. Благодаря шлему виртуальной реальности, несколько экспертов из разных стран окажутся вместе в виртуальной комнате. В один из последних дней, это будет 5 или 6 июня форума, он будет идти у нас две недели, мы анонсируем новую форуму проведения на 2021 год, это пока эксперимент, когда... Несколько участников, находящихся в разных странах, в разных городах России, надев виртуальные шлемы, шлем виртуальной, да, шлем виртуальной реальности, они окажутся... В одной аудитории, да, и они будут сказать, действительно, это звучит несколько фантастично сейчас, да, в это, наверное, сложно поверить, да, но это все есть, да. Однако, несмотря на инновационные технологии, традиционное образование никто не отменит. Обучение – это прежде всего общение ученика и учителя и передача опыта от одного другому. Но задача поставлена такая, чтобы сделать синтез обыкновенного контактного обучения и дистанционного обучения с тем, чтобы максимально возможность, использовать возможности и того и другого для максимальной эффективности самого процесса образования. Лев